Луна в Ганданте. Часть первая. Давайте переложим это на человеческий понятный язык, как применить это знание. Луна бывает в Ганданте через каждые 9 дней, поэтому знать об этом важно и выгодно. В этом видео я расскажу о первом параметре, который связан с Луной, и Луна отражает прежде всего сферу наших эмоций, чувств, внутреннего ощущения комфорта, и это очень важно на самом деле. Поэтому данные темы могут сейчас очень напрягаться. Может более активно проявиться плаксивость у женщин или гневливость у мужчин, то есть излишняя эмоциональность. Хочется искать виноватых вовне, с выходом в конфликт и, скорее всего, на ровном месте. Поэтому осознанно отпускайте подобные мысли на время ганданты Луны. Ведь она длится всего 12 часов. Это самая короткая ганданта, если мы сравним Луну с другими планетами. И это объясняется быстрым движением Луны по циклу 12 знаков зодиаком. Чувствуете синхрон 12 12 часов ганданта луны запоминайте но с другой стороны ганданта луны и бывает чаще всех планет аж три раза за месяц. Каждый месяц. Поэтому сохраните этот пост, ведь вы точно будете к нему возвращаться. Ну а через 9 дней мы продолжим, выйдет вторая часть про гонданту Луны и о ее других особенностях. Желаю всем благоприятного перехода, ведь ганданта это переход. Подписывайтесь на мой аккаунт Лидия Шакти, здесь ганданты всех планет и в совершенно нестандартном джетиш формате. Научно, практично, нейрофизиологично. Жду вас.